В эпоху Ренессанса люди начали следить за временем. В 1510 году механик Петер Хенлейн изобрел карманные часы – очень важный инструмент. Он приносил богатство предпринимателям и помогал морякам добраться до берега. Прошло 20 лет с тех пор, как Колумб открыл Америку, и известный людям мир стал в три раза больше. Они стали лучше понимать планету. Появилась империя, в которой никогда не заходит Солнце. Все это произошло благодаря новым переносным часам. Ученые смогли измерить и рассчитать траекторию небесных тел. Они открыли механизмы движения планет и, наконец, поместили Солнце в центр Вселенной. Люди двинулись к звездам, по крайней мере в расчетах. Изобретение карманных часов послужило мощным толчком в развитии мира. Фактор Ренессанса. Часть 2. Фильм Мартина Паперовски. ФЛОРЕНЦИЯ. 1504 год. Леонардо да Винчи был главной фигурой эпохи, которую мы называем Ренессансом, когда была создана... Самая известная картина в истории искусства. Мона Лиза. Таинственная красавица с неподражаемой улыбкой. Вероятно, это портрет Лизы Дель Джокондо, жены флорентийского торговца тканями. Известно, что Леонардо работал над картиной несколько лет. У художника были трудные отношения со своими картинами. Он всегда был ими недоволен и постоянно дорабатывал. Папа Лев X говорил о Леонардо – этот человек никогда ничего не добьется. Папа сильно ошибался. Леонардо вызывал противоречивые чувства. Говорили, что он поверхностный, тщеславный человек, любивший наряжаться, выставлявший на показ свои странности и причуды. Сегодня Леонардо считают величайшим эрудитом всех времен. Этот титан Возрождения был не только живописцем. Он занимался архитектурой, анатомией, скульптурой, математикой, изобретательством, во всем демонстрируя нестандартное мышление. Для блистательного создателя Мона Лизы живопись могла быть лишь способом заработать. Сегодня известно 15 картинки из телеонардо. Большинство утрачено, потому что он всегда экспериментировал с новыми составами красок, и они портились со временем. Изобретать новые механизмы было намного интереснее, чем писать картины. Леонардо видел себя исследователем, который разгадывает новые тайны. Берндрюк историк, а не живописцем, который каждый день терпеливо оттачивает мастерство мазок за мазком. Мы знаем, что он мог долго вносить поправки в свои картины, но не проводил перед полотном дни напролет. Возможно, он писал только для заработка. Ведь на его картины был большой спрос. Они прекрасно выполнены, во всяком случае, те, что были закончены. Вполне вероятно, что живопись приносила ему доход, который позволял заниматься наукой. В XV веке в Италии бушевали локальные войны. В 1405 году Венеция разбила Падую, а Флоренция завоевала Пизу. В 1413 году неаполитанцы напали на Рим. В 1440 году Флоренция воевала с Неаполем и Венецией. У итальянских городов была непреодолимая страсть – завоевывать соседей. Однако сражения подпитывали прогресс, война способствовала развитию искусства. У войн были и позитивные последствия в эпоху Ренессанса. Чтобы воевать, нужны кондотьеры, наемники. А для них нужно собрать много денег. Кондотьеры часто жили в небольших местечках, откуда выбирались, чтобы воевать на стороне крупного нанимателя и получать за это хорошую плату. Так деньги с Флоренции, Милана, Неаполя, Венеции и Рима перетекали в маленькие города. В Италии туристы радуются тому, что маленькие поселения не похожи одно на другое. По ним понятно, что бывает, когда война и железо превращаются в золото, а золото – в искусство. Милан, 1485 год. Леонардо поступает на службу Клодовика Сфорца, правителю города. Нанимаясь к Сфорца, Леонардо рекомендует себя как военного инженера и создателя оружия. Лишь где-то в конце он упомянул, что занимается живописью и скульптурой. Лодовико готовился к войне. У него были большие планы. Так что Леонардо сконструировал для него высокотехнологичное оружие. Под влиянием идеи античности он соединяет идею закрытой колесницы и принцип построения древнеримских легионов. Получилось бронированное устройство передвижения с огнестрельным оружием. Однако полевые испытания прошли неудачно, не хватило энергии для движения. Машина была тяжелой, а паровой двигатель пока не был известен. Атлантический кодекс содержит больше тысячи страниц с рисунками Леонардо. Он спроектировал вечный двигатель, зубчатый редуктор и механизмы на пружинах. Как карманные часы Хенлайна. Однако многие его проекты мы не можем разгадать и по сей день. Часть ученых считает, что этот зубчатый механизм – счетная машина. Другие говорят, что для такого вывода нет оснований. В эпоху Возрождения не было средств, чтобы собрать эту конструкцию. Леонардо это знал, так что он работал на уровне теории. А это тоже было новшеством. В 1495 году Леонардо показал, что может устраивать первоклассные развлечения и церемонии на празднествах знати. На праздниках он показывал новые изобретения, в том числе то, что сегодня считается самым зрелищным. Механический рыцарь двигался без внешней поддержки. Считается, что он мог поднимать руки, сгибать локти и запястья. Это создание вызвало большой ажиотаж при Миланском дворе. Но как был устроен рыцарь? Он двигался благодаря сложной системе из 13 блоков, спрятанных под броней. Неужели 600 лет назад Леонардо изобрел робота? Профессор Увиш Вигельсон руководит институтом исследований робототехники в Дортмунде. Он специализируется на автономных роботах, которые работают без внешней поддержки. Они сами принимают решения, так сказать. Профессор знаком с прототипом Леонардо. Леонардо да Винчи был знаком с механикой движения. Увиш Вигельсон, конструктор робототехники. Возможно, благодаря изучению анатомии. Он хотел, чтобы его механизмы двигались от энергии блоков. У него не было возможности использовать электричество, как принято сегодня. В те годы наука не продвинулась так далеко. Быстрое развитие началось только после Ньютона. Леонардо работал с самыми простыми материалами. У него не было винтов, кривошипа, металлических шестерней и источника энергии, но он понял принцип механического человека. Нао Devils идут в атаку. Всемирный чемпионат по робофутболу 2016 год. Эти роботы-футболисты ростом около полуметра действуют автономно. Они оценивают противника и мяч, планируют движение и порой даже забивают голы. Футбол — сложная игра. Она отлично подходит для экспериментальных тестов роботов нового поколения. Сегодня исследования проводятся командой, а не одним ученым, каким бы гением он ни был. Современные стратегии успеха кардинально отличаются от принципов работы Леонардо. Леонардо был сам себе университет. Он записал все, что было известно в его время. Сегодня никто не может носить в голове все знания мира. Чтобы наука и техника прогрессировали, нам требуется тесное взаимодействие группы людей, специалистов в разных областях. Тогда появится новый результат. Но чтобы сотрудничать со специалистами в других областях, необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями в этом поле. Чтобы создать робота, нужны программисты, инженеры, специалисты по электронике, эксперты в анатомии и принципах движения человека. Роботы-футболисты относятся к передовым достижениям робототехники. Но мы еще очень далеки от создания реального астромеханического дроида. Леонардо не только поражал современников, но и пугал их. и Его превосходство вызывало вопросы. Как он это делает? Как может человек создавать нечто выдающееся? Что двигало титанами Возрождение? Эохим Функи – профессор психологии в Гейдельберге. Он уверен, что у гениев возрождения был такой же мозг, как у нас. Он ищет разгадку не в анатомии и функционировании мозга, а в стратегиях мышления. Функи – эксперт в области творчества и решения задач. творчество невозможно когда человек не владеет знаниями Функи, психолог добавьте к этому широчайший спектр интересов леонардо было интересно практически все И он был очень внимательным человеком с позиции психологии это очень важно другой фактор у него был азарт окружение леонардо соглашалось с тем что он порой переходил границы это был в духе возрождения людей не принуждали никакой вере они сами разбирались в том как все устроено а это мощный стимул для человека творить значит по-новому организовать знания которые уже присутствуют у человека искра творчества зажигает нечто что уже есть однако одного образования недостаточно да Винчи было свойственно нестандартное мышление и исследование новых областей. Не надо постоянно слушать одни и те же идеи и общаться с одними и теми же людьми. Прислушайтесь к другим мнениям, оцените иной взгляд на мир. Посмотрите на все по-новому. В прошлом необычную точку зрения озвучивали придворные шуты, и это было полезно, потому что всем нужно сталкиваться с вызовом, и шут может указать на ошибку. Надо подняться с удобного дивана, выйти в новое пространство и опробовать новое дело. Творческий человек не может быть трусом. Склонность Леонардо к механике соответствовала духу времени. Многие разносторонние люди искали вечный двигатель, с помощью которого работают люди, планета и Вселенная. Самым изощренным механизмом во времена Леонарда были часы. Примерно в 1505 году Петр Хенлейн изобрел карманные часы. Люди стали обращаться со временем как со своей собственностью. Однако те, кто зарабатывал деньги, давая в долг на какое-то время, совершали смертный грех. Время принадлежало только Богу. Yes. Запрет на процент есть в Библии, и это один из самых важных библейских запретов. Кристоф Маркшис, историк церкви. Наравне с неубей. Люди считали, что нельзя брать деньги на время, потому что время принадлежит только Богу. В средние века и в эпоху Ренессанса экономика работала по-разному. Деньги должны циркулировать. И если доступность денег и времени дает преимущество, то можно брать плату за них. В результате появлялось все больше и больше способов на практике обойти запрет на взимание процента. Императорские декреты XVI века позволяли христианам взимать процент на данные в долг деньги – максимум 5 процентов. До тех пор кредитованием занимались только евреи. Однако теперь все изменилось. Мартин Лютер отвергал практику взимания процента, но швейцарец Жан Кальвин придерживался иного мнения – Кальвин говорил, что экономический успех человека это показатель того, предназначены ли его душе спасение или гибель. Поэтому люди не сидели на месте, ожидая ответа на этот вопрос. Они очень усердно работали. Великий социолог Макс Вебер назвал кальвинизм отцом капитализма. Мы знаем, что другие религиозные течения XVI и XVII веков оказали такой же эффект на экономику. Теория красивая, и она стала очень весомой в обществе. Добавьте к этому развитие техники. Все вместе привело к невероятному экономическому буму. В 1419 году в Цюрихе появился официальный обмен валют. Меняльщиками становились ювелиры или чеканщики монет, потому что они могли оценить вес и стоимость монеты. Они меняли валюту и давали в долг. Позже, благодаря традициям Цвингли и Кальвина, Швейцария стала пионером банковского дела. Богатство считалось знаком божественного расположения. Точное измерение времени неразрывно связано с исследованием небес. Разум человека оторвался от маленького мира и потянулся к звездам. Средневековые часы часто были астрономическими. Без точного измерения времени невозможно изучать движение Солнца, Луны и планет. Так началась эпоха, в которую ученые смело объявили, что церковь представляет неверную картину мира. Солнце не вращается вокруг Земли, а Земля не является центром Вселенной. Город Фромберг, Польша примерно 1540 год. Эрудит Николай Коперник служил каноником в соборе и занимал важную должность в правительстве. Он был врачом, получил степень доктора юриспруденции, занимался математикой и экономикой. Коперник – автор трактата по теории денег, но его личной страстью была астрономия. Его астрономические наблюдения и расчеты противоречили общепринятой модели, которую создал древний ученый Клавдий Птолемей. Птолемей считал, что Земля была центром Вселенной. Церковь тоже поддерживала геоцентрическую модель, а Коперник увидел, что в центре Солнечной системы находится Солнце. 30 лет он разрабатывал свою модель, но не опубликовал результаты. Друзья и доверенные лица, в том числе высокопоставленные церковники, старались убедить его напечатать свои труды, но безуспешно. Коперник боялся предать это гласности. Ульрих Кёллер, планетолог. Он боялся, что над ним будут смеяться. Образованные люди знали, что Земля не плоская, что планета сферична. Но Коперник утверждал, что эта сфера движется, что она вращается вокруг своей оси и на высокой скорости летит вокруг Солнца. Тогда, считалось, что в таком случае были бы очевидные последствия. Сильный ветер, падение предметов. Мартин Лютер добавил богословский аспект. Он отвечал Копернику, что в Библии записано, что Солнце ходит вокруг Земли. И это тоже отпугнуло Коперника. Мартин Лютер называл его дураком. Модель Коперника была отвергнута не как еретическая, а как фантастическая. Спустя 70 лет после смерти Коперника, Галилео Галилей убедительно доказал его правоту. Но физические доказательства были найдены спустя еще 300 лет. Николай Коперник создал астрономическую модель Солнечной системы, опровергнув выводы древнего ученого Птолемея. Уже это была революция в знании. Земля потеряла статус центра Вселенной и оказалась простой планетой, вращающейся вокруг Солнца вместе с остальными. Коперник видел, как звезды двигаются по ночному небу. Он понимал, что мы видим их перемещение из-за вращения Земли. Все орбиты размещаются вокруг Солнца. Следовательно, центр мира должен располагаться около Солнца. Мало какое открытие до сих пор оказывает такое влияние на нашу жизнь. Наши полеты в космос начались 500 лет назад в рукописях одного книжника. Без Коперника, без космических полетов, без спутниковых коммуникаций наша жизнь была бы совсем другой. Расчеты Коперника до сих пор влияют на нас. Мы знаем, где находятся планеты, когда отправляем в космос корабли. Если бы Птолемей был прав, мы не достигли бы далеких планет. Все было бы впустую. Астролябия позволила определять координаты в море, благодаря астрономическим расчетам. Совершился прорыв в мореплавании. Люди смогли ориентироваться в открытом море вдали от берегов. Следующим достижением стали эфемериды – астрономические таблицы, вычисленные немецким астрономом и математиком Иоханнесом Мюллером, знаменитым региомонтаном. Его таблицы установили местонахождение небесных тел для периода 1475 до 1506 года. Моряки руководствовались этими таблицами и астролябией. Регио Монтан познакомил всех с тригонометрией. Он воспользовался новым изобретением, печатным прессом и опубликовал свои труды. Тригонометрические решения Кристоф Гюнтер, эксперт по навигации, присутствуют постоянно в каждом приемнике, в миллиарде приемников. Без тригонометрии не было бы ни спутниковой навигации, ни GPS. Сейчас Европа разрабатывает свою систему спутниковой навигации под названием «Галилей». В работе участвуют не только европейские страны, но и, например, Китай. Эта система должна работать независимо от американской GPS, и быть более точной до одного сантиметра. И новые европейские системы и астролябия работают благодаря тригонометрии. Поиск новых торговых путей также приводил к новым открытиям. Говоря нашим языком, все хотели максимизировать прибыль. Люди эпохи Возрождения начали задавать совершенно новые вопросы. Что лежит за пределами известного мне мира? И как туда попасть? Европейские купцы понимали, что дешевле привозить большие партии перца, корицы и шелков по португальским морским путям, чем сухопутными караванами по дорогам, которые контролировала Венеция. Так Венеция потеряла монополию на торговлю пряностями. Многие торговые дома эпохи Возрождения вкладывались в строительство кораблей. Главными торговцами стали Португалия и Испания. Купцы хотели контролировать оборот предметов роскоши и продавать их с наибольшей прибылью. Все это было и в Средиземноморских странах, но куда больше на Востоке. Поэтому Марко Поло и другие купцы отправлялись на Восток в поисках благовоний, шелков и других роскошных тканей. Они объездили весь мир, за ними шли воины и проповедники, а порой художники, философы и исследователи. И каждый мечтал зайти дальше другого, сдвинуть линию горизонта. Лиссабон, 1484 год. Возможно, от мечты его отделяло всего несколько часов. 33-летний Христофор Колумб добился аудиенции у португальского короля Жуана II. Профессиональный мореплаватель из Генуи прекрасно знал математику и картографию. Он был страстным сторонником идеи древнего философа Аристотеля, который считал, что в Азию можно попасть, если несколько дней двигаться на запад. В древности ученые считали, что Европа и Азия охватывают примерно половину ширины Земли. Колумб считал, что Евразия еще больше. На самом деле, Евразия составляет примерно треть от окружности Земли. Колумб недооценивал размеры Земли в два раза. Он считал, что западный путь в Китай и Индию составит четыре с половиной тысячи километров. Это было непростое путешествие для того времени, но вполне реальное. На самом деле это составляло 20 тысяч километров. Путешествие на такое расстояние в те годы было невозможно. Так что Колумб не просто соглашался на риск, он этот риск недооценивал. Советники короля Жуана сочли, что Колумб ошибся, и генуэзец не получил денег на экспедицию. Поддержка пришла спустя 8 лет от короля Испании Фердинанда II. После полуторамесячного плавания 12 октября 1492 года Колумб добрался до Багамских островов, затем до Кубы и Испаньолы. Он считал, что нашел западный путь в Азию. Он принял Испаньолу за Китайский берег. В отчете он обещал королю Испании столько золота, сколько нужно, и столько рабов, сколько требуется. Колумб открыл новый мир и привел его к гибели. Колумб мог провести корабль по любым бурным водам, но он был плохим менеджером. Он не сумел сохранить команду, и в конце концов Испания перестала его финансировать. Когда европейцы открыли Америку, она уже была населена. В этом смысле открытия не было. Но с появлением чужаков на континент пришли новые болезни. Миллионы местных жителей умерли от инфекций, которые завезли европейцы. Завоеватели хотели золото, золото и золото. Много в металле, но еще больше в специях. Плавание Колумба привело к открытию новых земель, и многие местные племена были почти полностью уничтожены. Во время второго плавания к Испаньоле в 1493 году Колумб обнаружил, что местные племена разрушили крепость, которую он построил. Он немедленно начал мстить и был крайне жесток. Бартоломе де Лас Касас, который позже стал защищать права местных племен Нового Света, описал немыслимую жестокость завоевателей. Когда он прибыл на Испаньолу, там жило от 400 тысяч до миллиона человек. К 1542 году осталось меньше 200. Это было систематическое истребление коренного населения, геноцид. Колонизация и порабощение местных жителей получили оправдание от папского двора. Это была возможность для миссионерской работы. Неверующих можно обратить в христианство. Проблема в том, что после обращения, после их крещения, их уже нельзя было обращать в рабство. Но работорговля была очень прибыльна. Единственное оправдание завоевателей было в том, что они приводили людей к правильной вере, то есть открывали для них врата рая. До конца своих дней Колумб верил, что нашел морской путь к китайским землям. Его открытие изменило мир. Пограничные страны, Португалия и Испания, стали морскими сверхдержавами. Но Колумб лишь первый в длинном ряду жестоких покорителей Нового Света. Что же им руководило? Жажда приключений, стремление к власти, богатству или славе? Несомненно, Колумб хотел получить богатство и славу. Но еще он был верующим человеком. Он считал, что помог множеству людей прийти к христианской вере. Есть много указаний на то, что он и правда так думал. Это тот случай, когда желание прибыли и славы Сочеталось со средневековыми представлениями. У Возрождения были две стороны. И у Колумба тоже. Император Карл V. Благодаря открытиям и первооткрывателям в его империи никогда не заходило солнце. Он владел не только большей частью Европы, но еще колониями в Северной и Южной Америке и Азии. Когда в Мехико заходило солнце, в Маниле на Филиппинах уже был ясный день. В 1530 году папа короновал Карла. Так Карл I, король Испании, стал Карлом V, императором Священной Римской империи. Карл считал себя вселенским монархом, которого Бог поставил быть защитником веры. Карл издал несколько декретов против порабощения коренного населения. В 1540 году он повелел освободить всех рабов. Но до колонии было далеко, а Карл очень нуждался в золоте. Рабы оставались рабами. Возможно, последнее, что он видел, – картина Тициана, висевший около его кровати. Там Карл изображен в белом одеянии исповедника, босиком. Он снял корону и знаки власти императора, и молится Святой Троице. Наверное, именно так он и думал о себе в конце жизни. Однако он хотел создать вселенскую монархию, не жестокую диктатуру, а верховную власть над всеми христианскими правителями. И тут он потерпел неудачу. Под конец он отрекся от трона. Я думаю, в душе он был очень религиозный человек. Империи Карла требовалось серебро и золото. Между 1541 и 1560 годами в Испанию привезли 67 тонн золота и 480 тонн серебра. Начался экономический кризис. Золото и серебро были валютой, сохранявшей ценность, единственным разумным средством обмена. Затем ее стало слишком много. Начались перекосы в стоимости металлов. И поэтому золото и серебро резко потеряли в цене. Конрад Хумлер, бизнесмен, бывший частный банкир. Ожиданием нужно было выйти на новый уровень. Так всегда бывает, когда система переживает шок от внешнего воздействия. В средние века только евреям разрешалось давать займы и взимать проценты. Еврейские финансисты контролировали мир международных финансов. Поэтому многие считали их спекулянтами и проклинали за это. На Иберийском полуострове произошли ужасные погромы. Евреев преследовали, убивали и изгоняли. Еврейская финансовая система рухнула. Европейский денежный рынок переориентировался. В центре этих изменений находился маленький городок Аугсбург, он стал финансовой столицей нового мира, сердцем империи Фугеров. Семейный бизнес Фугеров за несколько десятилетий вырос до компании европейского масштаба. Все началось с банкира Якоба Фугера, самого крупного предпринимателя Европы, прожившего всю жизнь в Аугсбурге с 1495 по 1525 год. Якоб Фугер давал деньги государству. За что получил уникальную возможность эксплуатировать земли, фугер никогда ничего не делал в полсилы. Он много вкладывал в имущество, которое и сегодня является ядром фонда фугеров. Он тщательно просчитывал риск, чтобы получать прибыль, сотрудничал с власть придержащими и всегда инвестировал в надежную недвижимость. Он всегда диверсифицировал вложения и сразу видел, что реально, а что нет. Так что он многого добился. Фугер, благочестивый и могущественный человек, хотел получить аристократический титул. Это средневековая мечта, но Фугер был предпринимателем современного типа. Посмотрите на знаменитый портрет Якоба Фугера, который написал Альбрехт Дюрер. Оденьте этого мужчину в серый костюм, снимите шапочку, и вот вам современный генеральный директор. Он был жестким и очень эффективным менеджером, в этом нет сомнений. Но еще он был строгим христианином. Лучшее доказательство этому – он построил жилье для бедных в своем родном Аугсбурге в 1516 году. Так богатый успешный бизнесмен отдавал долг Господу, инвестировал в спасение души. Для него это было очень важно. Фугер работал со всеми странами. Он сужал деньги правителям и церкви, взамен требовал права на добычу полезных ископаемых, торговые привилегии и земли. Доход от них намного превосходил потери от займа. Еще один плод Ренессанса – бизнесмен-международник. Фугер сочетал предпринимательское усердие и социальную работу. В 1521 году он заплатил за жилье для бедных. Сегодня это своего рода машина времени в центре Аугсбурга. Это самый древний проект социального жилья в истории и до сих пор используется по этому назначению. 67 домов сейчас принимают 150 католиков Аугсбурга. Условия допуска не изменились XVI века. Чтобы поселиться в Фугеровском квартале, нужно быть уроженцем Аугсбурга, католиком и иметь хорошую репутацию. Дома до сих пор содержатся на средства, которыми управляет фонд Фугеров – финансовый инструмент, появившийся в эпоху Ренессанса и сохранившийся по сей день. Плата за год проживания тоже не изменилась – один рейнский гульден, то есть 88 евроцентов. Сравнительно с жильем большинства людей эпохи Возрождения, дома Фугера были роскошными. Дом на одну семью, площадь около 60 квадратных метров, обустроенный и светлый, по стандартам возрождения. Жильцы должны были платить символическую ренту и регулярно молиться. Каждый день повторять один раз Отче наш, один раз верую и Богородицу Зафугеров, основателя и его семью. Молитвы за Фугера и его семью проложили им дорогу в рай. Так считали в средние века. Второй способ спасти душу ⁇ возведение Фугеровской капеллы. Здесь покоится вся династия. Это знак ее общественной значимости. Якоб Фугер нанял известных художников, прежде всего Альбрехта Дюрера, которые создали проекты гробниц для его братьев Георга и Ульриха. Капелла Фугеров в Церкви Святой Анны первый в Германии церковный интерьер в ренессансном стиле. Здесь упокоились Якоб Фугер и его братья. Этот вклад много говорит о Якобе, его коммерческой прозорливости и отношении к жизни. Похоже, он верил, что к спасению души и вечной жизни можно прийти финансовым путем. Якоб Фугер – благочестивый христианин и финансовый гений, один из богатейших людей своего времени. Фугер был невероятно богат. Трудно даже представить сумму, которую Фугер и его сообщники потратили на имперские выборы Карла V больше 800 тысяч гульденов. Ремесленнику пришлось бы трудиться 32 тысячи лет, чтобы столько заработать. Фугер зарабатывал деньги на страхе посмертных адских мучений, о которых постоянно говорили в те времена. Церковь учила, что адских мук можно избежать. И она обладала божественной властью это устроить. Но за индульгенцию приходилось платить. Доминиканский монах Иоганн Тецель, один из самых известных торговцев индульгенциями, работал под лозунгом «Как только в ящике звякнет монетка, душа спасется из чистилища». Он продавал индульгенции даже за богохульство и убийство. Осенью 1511 года 28-летний монах-августинец Мартин Лютер посетил Рим. Он тоже искал прощения. На коленях поднялся на святую лестницу латеранского дворца, чтобы заслужить прощение за грехи и освободить скончавшихся родственников из чистилища. Латеранский дворец, официальная резиденция пап, ренессансное здание XVI века, построенное папой Сикстом V. Папы получали очень много денег от продажи индульгенций. Между 1470 и 1530 годами в Риме правило шесть пап, которых потом стали называть ренессансные папы. Их правление сопровождалось невиданными уровнями коррупции, аморальности, жадности и грязными политическими интригами. Если верить критикам, Папа Александр VI имел особенно дурную славу – в историю вошли его оргии, которые он устраивал прямо в Ватикане. Мартин Лютер называл Римскую церковь «Вавилонской блудницей», освященный а город ложем греха. О ренессансных папах рассказывают много ужасных историй. И часто кажется, что их безобразное поведение вызвало реформацию. Но это односторонний подход. Они модернизировали Ватикан. Это были люди эпохи Возрождения, правители, которые держали двор согласно высшим европейским стандартам того времени. В 1508 году Папа Юлий II заказал 33-летнему Микеланджело Буанаротти роспись секстинской капеллы. Микеланджело не желал выполнять заказ. Живопись не была его сильной стороной. Он считал себя прежде всего скульптором. Но Юлий, склонявшийся скорее к войне, чем к Богу, настоял на своем. Микеланджело потребовал полной свободы творчества. «Делай, что хочешь», — ответил папа. 520 квадратных метров потолка нужно было покрыть фресками. Мучительная работа эпических масштабов. Фрески Секстинской капеллы ИМОНА Лиза Леонардо самые знаменитые произведения искусства эпохи Возрождения, если не за всю историю искусства вообще. Больше всего репродукций в мире делают с этого изображения Адама. Бог давлеет над людьми, грозный и неумолимый. Страшный суд. Обитатели небес изображены ногами, как боги из горы Олимп. Смелая работа великого человека — Выполненная с разрешениями цената. Папы римского. Не было бы собора Святого Петра, не было бы чудесного римского искусства и многих музыкальных произведений, если бы не было ренессансных пап. Это были разносторонние люди, как наши современники. Часть их поступков вызывает восхищение, но они держались, подобно идеальному правителю, которого описал Макиавелле. Свободно, уверенно, порой откладывая в сторону церковные учения или забывая о нем. Папа Юлий II Грозный папа. Так его прозвали римляне. Рядом с ним архитектор доната Браманте по прозвищу маэстра Равинанте, маэстра разрушений. Вдвоем они перестроили Рим Юлий сносил дома, расширял площади и переделывал дороги. Доната Браманте стал модным архитектором, когда построил внутренний двор в церкви Санта-Мария-де-Ла-Пачи, Паче, кьёстро де Пачи, браманте Заказчиком стал кардинал Оливьера Карафа, влиятельный князь церкви. Браманте стал известен по темпьетто-де-Браманте, маленькому храму по образцу древнеримских ротонт. Он считается примером архитектуры Высокого Возрождения. Папа Юлий II выстоял против протестов кардиналов и снес почтенную базилику Константина. На ее месте он хотел построить самый большой храм христианского мира – собор Святого Петра. Юлий страдал гигантоманией. Его базилика должна была принять и его монументальную гробницу, самую большую, что видел европейский мир. Собор Святого Петра – это мавзолей Юлия II. Заказ получил Донат Абраманте. Строительство началось в 1506 году. Прошло 40 лет, и место архитектора и прораба на стройке Собора Святого Петра занял скульптор, живописец, поэт и ученый Микеланджело Буанаротти. В 1547 году Микеланджело встал во главе самой большой строительной площадки в Европе. Ему было 72 года. Собор Святого Петра – самая большая каменная постройка в мире с уникальной конструкцией. Купол с каменными ребрами задумал Микеланджело. Это стройка – вершина его карьеры в искусстве. Его творческая жизнь продолжалась 70 лет. Он считал себя скульптором, но создал и эпохальные работы как живописец и архитектор. Много лет он провел в карьерах, в поисках материала, буквально сдвигая горы. На жизнь Микеланджело пришлось правление девяти пап, и он работал до последнего вздоха. Он умер, когда ему было 88 лет, в те годы весьма солидный возраст, это один из самых просвещенных художников Возрождения. Многие ученые считают год его смерти концом эпохи. Микеланджело умер 18 февраля 1564 года. Даже за этим шедевром Ренессанса стоял страх, который христиане испытывали перед датскими муками. Папа Лев X поддержал продажу индульгенций, чтобы финансировать строительство. Мартин Лютер пришел в ужас от морального упадка, который он увидел в Риме. Посещение Рима перевернуло его жизнь. Сам Лютер отмечал это в своих ранних сочинениях и речах. Он яростно выступал против индульгенций, торговля которыми стала означать упадок нравов, жадность церкви и пап. С этого протеста началась история Реформации. Простой монах отказался подчиняться папе и императору и расколол церковь. Это не была революция. Он хотел реформ. Прошло несколько десятилетий, и Европу потряс невиданный по масштабу конфликт. 30-летняя война». Борьба католиков и протестантов опустошила империю. Мартин Лютер порицал торговлю индульгенциями публично, он предложил 95 тезисов. За несколько месяцев он опубликовал больше 80 отдельных трактатов и сборников. Они выдержали 600 изданий, Лютер стал известным. Печатный пресс, Первое средство массовой коммуникации. Без массовой коммуникации XVI века не было бы реформации. Мартин Лютер написал тезисы, касавшиеся относительно узкой богословской проблемы – торговли индульгенциями. Но за несколько недель эти тезисы распространились по всей Южной Германии. Благодаря печатному прессу, брошюрам и листкам, его идеи быстро стали известны по всей империи. Люди их прочитали для себя, потом вслух для других, и в дискуссию включились неграмотные. Как устроены люди? Что ими руководит? Благодаря новым средствам печати ученые могли обсуждать эти вопросы. Глобальная коммуникация началась в эпоху Возрождения. Впервые тысячи человек смогли одновременно оперировать одними и теми же данными. Впервые стало возможным планировать и реалистично изображать будущее. Люди поняли, что ими движет. Они изображали себя. Появились первые человекоподобные механизмы — предки тех роботов, что сегодня играют в футбол. За считанные десятилетия известный мир стал в три раза больше. В эпоху Возрождения появились мировая торговля и транспорт. Люди не только путешествовали по всей планете. Они заложили основу, благодаря которой позже начались путешествия по Вселенной. Наследие Ренессанса живо по сей день. Оно не умрет. Можно сказать, что промышленная революция, а значит и весь наш современный мир, стоит на изобретениях эпохи Возрождения. В истории мира не было другой эпохи, когда развитие совершило подобный скачок. Ренессанс обходит даже наш быстро меняющийся век. За очень короткий срок люди той поры сумели так много придумать, изобрести, изменить и в итоге совершить революционные сдвиги. Вершителями перемен оказались люди, которым было подвластно невозможное, потому что они понимали свой мир. Ренессанс — это борьба против узкого мышления и культа экспертов за интеллектуальное любопытство и мужество следовать неведомой тропой. Это история о людях, у которых не было слепой веры, но они хотели знать и преодолевать границы. Ренессанс — это наше прошлое и наше будущее. Автор сценария и режиссер Мартин Попировский, Операторы Тим Вестен Андрея Балтаретту и Ян Хольцапфель. Композитор Михаэль Дес. Фильм озвучен студией «СВ Дубль» по заказу ВГТРК.